Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – память мира. Любой наш поступок, любое наше действие или бездействие, слово, мысль, все эти действия хранятся в памяти мира, в памяти Вселенной, в памяти людской, в памяти природы и Бога. Все, что вы делаете за спиной у людей, вы делаете на глазах у Бога. Господь, мир, природа, источник, называете все это, как хотите, это не имеет значения. Эта информация записывается, запоминается, то есть существует некая флешка, жесткий диск, некая память вселенская, там где фиксируется все, что вы сделали и не сделали, то, что повлекло за собой некие последствия, которые окажутся негативными для людей, для мира, для Бога, для вас самих, эта информация извлекается во время вашей жизни, после вас. За это будут расплачиваться поколения. Эта информация вредоносная, она не стирается. После смерти человека, его деяния, направленные против людей, направляются, как правило, против его семьи. Это очень страшно, подумайте, как вы живете. Что вы оставите после себя, другим поколениям, следующим, после вас, братьям, сестрам, племянникам, детям, родным, близким. После вас остается черное пятно, черная дыра, туда попадают ваши родные и близкие, благодаря в кавычках вашим действиям либо бездействию. К примеру, человек-преступник, к примеру, человек-лжец, он кого-то подставил, кого-то обокрал, не дай бог, кого-то убил. Кое-как он доживет, не понимая того, почему с каждым годом жизнь становится все хуже и хуже. Он не будет понимать, почему он тяжело умирает. Другие люди не будут понимать, почему его так жестоко избили или убили, почему он так тяжело болел, так безславно умер, почему его могила нигде не посещаемая, почему о нем никто не говорит, а если кто-то говорит, кривится и сплевывает. Это информация, это дела, это деяния, это память людей мира. Эта информация запоминается, эта информация несется в жизни, в жизни будущей и настоящей в самом мире все это сохраняется. Если человек до конца не скупил свое вину в своей жизни, эта информация, этот негатив проецируется на следующее поколение, как я говорил о детей, близких родных и так далее. То есть по сути вы должны понимать, этот груз, этот негатив будут нести другие люди за вас, то, что вы за что вы не расплатились, то, что вы должны были нести сами несут другие за вас, ваши родные, ваш род, ваша семья. А Теперь подумайте, готовы ли вы продолжать жить так, как жили, делая гадости, сея негатив, мрак, смуту, зависть, злоба, ревность, воровство, ложь – это все оттуда, это все записывается, это все, все негатив, это все то, за то, что будете вы расплачиваться при жизни, а после вашей жизни, ваши родные и близкие. Вы готовы переложить этот груз на их плечи, на их сердца, на их судьбы? Готовы? Если нет, подумайте над этим. Попытайтесь переосмыслить ту жизнь, которую в которой которую вы проживаете. Подумайте. Любой ваш поступок будет проецироваться. Он имеет последствия так называемую карму. Ваша судьба будет меняться каждый раз, в зависимости от того, как вы действуете, как вы мыслите, как вы поступаете с человеком, с природой, с Богом и с самим собой. Понимаете? Не будьте жестоки с собой, не будьте жестоки с вашими детьми и близкими вам людьми. Берегите их, если вы не бережете себя, позвольте им прожить счастливую жизнь после вас или рядом с вами. Одумайтесь. Старайтесь жить счастливо, старайтесь жить с пользой, с пользой для себя и для ваших близких. Не обращайте ни их жизнь, ни свою. Берегите любовь, берегите дружбу, берегите любые отношения, которые основаны на взаимопонимании любви и уважении. Наслаждайтесь жизнью, не делайте плохие вещи, даже не думайте об этом. Счастливы лишь те, кто искренне с людьми, счастливы лишь те, кто живет правильно и правильно, счастливы лишь те. Кто не завидует, не убивает, не ворует и не лжет. Подумайте над этим и, наконец, измените себя. Это в ваших же интересах, это в ваших силах. Это в интересах мира, вашей семьи, родных и близких. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.